Украина, ДНР, ЛНР, тревога какая-то, безысходка. Всем приготовиться, пояса затянуть, все обрушится. Мы перейдем на дровяное отопление, нас ничего не спасет. Слабые сигналы, в поисках ответа через все свои каналы. Но ответов нет, в чем причина, ты не знаешь. Ответы где-то рядом, если в тишине ты слышишь слабые сигналы. Так, ребят, выхожу в срочный эфир, экстренный, я так сказал. Все ждут от меня, что я выскажусь, и я выскажусь. Но по политике многие высказались, вот Нарышкин высказался, там он вообще бы сказал, там надо принять состав России ЛНР, ДНР, Путин сказал, еще не время, значит. Вот, все высказались, да. Я сегодня буду топить за экономику, поэтому сегодняшний мой выпуск будет посвящен тому, как не погибнуть, как не умереть в этом всем, вот, вот этой турбуленции, да, ну и как навариться, конечно же. Поехали. Рубль упал, ценные бумаги тоже упали, что в связи с этим делать и что нас ждет? В связи с этим срочно откупать просевшие акции. Фундаментально хорошие бумаги, классные компании, классные дивиденды, все, и они проседают на 20-25 процентов. Срочно откупать, все, они вернутся на исходное состояние в течение года-два, заработаете огромные деньги. Вот что делать. Если у тебя свободного кэша, наличных до 500 тысяч рублей, вот прям вот до такого, то я тебе рекомендую ничего не делать. Ну, то есть как жил, так и жил. Вот и все. Если у тебя свыше 500 тысяч рублей, там, на депозитах или где-то банке или в сбережениях, да, ну, например, если у тебя 2 миллиона накоплений в вот, очень приличная сумма и так далее, на депозите лежит там, не знаю, под 6 процентов, я тебе рекомендую половину сейчас снять <смех> депозита, да, и завести на брокера, ну, на брокерский счет, и поручить этому брокеру купить акции просевшей компании. Ну, если у тебя больше, там, шести миллионов рублей, это очень редко, вообще, это, ну, слушай, сам разберешься, короче, что делать. 21 вечером, как я начитался всего этого, вот, меня охватила такая тревога, какая-то безысходка, то есть, не знаю, какое-то чувство, да, я думаю, блин, надо срочно от этого как-то вот избавиться, да. И, ну, я пошел, снял кэш с депозита банковского, да? перевел на брокерский счет и как начал покупать просевшие бумаги. Купил Тинькова, там, немножко бумаг Яндекса расширил, портфель НЛМК, Новолипецкий металлургический комбинат. Ну, это так вот основные вложения. Ну, еще Взял немножко, купил индексы, индекса на российские бумаги. А они как отскочили, когда на утро 22-го, ну, коррекция произошла, я столько денег заработал, вот и отвлек себе. Правда, вот не знаю, если дальше будет обострение, да, все же это может также и быстро и сгореть. Но это уже другой вопрос. Вот по поводу обострения. Вы уверены, что эти акции вернутся назад и вырастут, потому что ситуация абсолютно неопределенная и непонятно, что будет завтра, какие еще заявления последуют с обеих сторон? Я покупаю бумаги только фундаментально сильных компаний, которые даже, если их акции будут стоить, дальше упадут, скажем так, они будут просто выплачивать дивиденды, это будет нормальный доход, там, не 10-20 процентов годовых — это очень хороший доход. Вот, конечно, если будет какая-то война, ядерная война там или какие-то очень большие катаклизмы, ну, все это медным тазом накроется. Если это будет, ну, нас ничего не спасет, ни бомбоубежище, ни бункер, ни, ничего. Поэтому давайте молиться, чтобы не было войны и кровопролития, а, ну, деньги деньгами, то есть Деньги не помешают. Что делать простым людям, у которых нет 500 тысяч, у которых и 100 тысяч нет, как дальше их будет судьба складываться, станут ли они беднее и что им делать? Однозначно станут беднее, поэтому всем приготовиться пояса затянуть, я понимаю, у всех пояса затянут на крайнюю дырку, но нужно будет снять пояс, достать шило, сделать новую дырку и пояса затянуть. Это раз. Второе. Дело в том, что, смотрите, ведь дальше будут следующие затягивания поясов, и станет уже не только больно, и не только невыносимо больно, а вы умрете. Вот поэтому, чтобы вы не умерли, пока вы еще живы, да, в это время следует позаботиться о росте своих доходов. Смена работы, повышение зарплаты, релокация в другой город, Повышение квалификации, компетенции, обучения, образования с повышением зарплат. Ребят, ну занимайтесь этим сейчас. Когда у вас еще, ну, как бы поезд затянут, но ну, может быть избережений-то нет, да, но, но вы можете там оплачивать 5-6 тысяч за свое образование, каких-то вот ну, да, вот опять скажу, мы не можем. Ну, я понимаю, вот это все скользкая тема, на самом деле, да. То есть люди скажут, мы не можем. Нам надо три тысячи на сигареты в месяц и на, на бухалову а опять. Мне один тут, говорит, ты знаешь, у меня какая смета? Я вот здесь 21 тысячу на заводе получаю, так у меня, говорит, выпадающие есть доходы. Я говорю, объясни. Он мне говорит, вот сигареты, водка, он такой выпадающий, поэтому я, говорит, их сразу вычитаю из 21 тысячи, значит, 8 тысяч вычитаю. То есть домой он приносит 13. Нормально, да? Я говорю, а ты не мог вот эти выпадающие доходы вот отправить на, ну, на свое повышение своей квалификации, на образование. тогда дальше твои доходы были после обучения и получения другой работы, не 21 тысяча, да? а 42 тысячи. Ну, то есть в два раза больше. Ведь 42 тысячи это не бей лежачего, на самом деле. Я говорю, такой на меня смотрит, говорит. А сигареты, говорит. Ну, окей, это такой выбор. Сигареты или побухать, но ты остаешься вот в этой нищете, в бедноте, в беспросветке. Ну да, ты как-то смирился, привык. Или вот, возьми эти деньги, получи там работу за 42 тысячи, а лучше, там, может, за 60, ну, то есть ступеньками. Подрос доллар и евро, точнее, упал рубль. Что будет дальше? Продолжится ли это падение или как-то российские власти смогут это остановить? Ну вот Центральный банк разрешил финансовым организациям отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля, то есть до просадки. Это очень интересная инновация от Центрального банка. Я считаю, они учатся. Все-таки кризис 14 года, они типа были умные, но на самом деле наворотили кучу, -то, ерунды. Ну, то есть спровоцировали такой разгон вот этих вот каких-то спекуляций и так далее. Сейчас спекуляции пока останавливаются. Но дело вот в чем, что мы сейчас пишем выпуск, вот в момент, когда Америка не ввела санкции. Она еще не проснулась просто. Вот, Америка спит. Вот, поэтому вот что будет, когда Америка проснется, начнутся вот эти заявления, начнется обнародование санкций, да, и может быть совсем другое развитие событий. И на вопрос, соответственно, что будет с рублем, ответ очень простой. Вот как правительство решит, так и будет. Резервы у России огромные. То есть Россия может, в общем-то, ну, сдерживать курс доллара так, как посчитает нужным. Ну вот, как они решат, так и будет. Ну, может интервенции делать, продолжать и курс доллара, там, замрет, например, на отметке 80. 22 февраля некоторые страны уже объявили о ряде санкций против России. Как вы их оцениваете и как это может повлиять на россиян? Америка в свойственной ее манере, значит, в исполнении Байдена ввела санкции уже на инвестиции в ДНР и ЛНР, а то такое ощущение, что там было столько инвестиций. Но это скорее смешно. Британия уже объявила о санкциях на пять банков, которыми никто не пользуется, и, в общем-то, они давно уже под санкциями. Ну, это банки из окружения Путина, такие коптивные очень. Вот на Промсвязь, которые оборонку обслуживают, тоже санкции, ну, это как бы понятно, это такая возня, то есть они давно уже под санкциями, в общем -то. Вот. Тоже как бы смешно. Вот, но смешно, не смешно, основные санкции еще не объявлены. То есть, скорее всего, это просто такая разминка, вот то, что вот по- быстрому там могли сделать. Сейчас идут консультации, все знают, что вот сейчас начнутся все эти заявления, и рынок акций будет лихорадить. Просадки опять будут. Поэтому еще раз говорю, у кого есть кэш, готовьте ваши наличные для того, чтобы, ну, хотя бы через э, э, спекуляцию, ну, отвлечь себя от этой всей вот, этой вот, э, хрена тени, да. Кроме тех санкций, которые вы назвали, на 22 февраля, я напоминаю, что мы 22 пишем, э, есть еще разговоры про Северный поток-2, и даже канцлер ФРГ сказал, что остановил процесс сертификации этого Северного потока. Как вы думаете, насколько вообще реально, что этот проект будет остановлен? Мне кажется, Северный поток-2 это инструмент в, в геополитической борьбе. То есть, если Европе нужен будет газ, она его получит по Северному потоку-2. Видимо, им пока газ не нужен. А я скажу, почему им газ не нужен? Владельцы газохранилищ в Европе затарили. Они весь год тарили по дешевым ценам газ. Теперь они продают дорогим ценам газ в Европе. Газ пока есть. Вот. Поэтому они, в общем-то, не заинтересованы в поступлении новых там, партий газа в Европу, которые, не дай бог, обвалит прекрасные цены на газ. Я бы так сказал. Вот за обсуждением вот этих вещей, мне кажется, идет отвлечение нашего внимания от гораздо более интересных тем. Пока мы смотрим на Запад, Украина, что там, ДНР, ЛНР, и Северный поток. В это самое время, ребят, у нас в подбрюшье России образовался китайский анклав. Вот и все. Кто об этом говорит, кто вообще об этом знает, что все азиатские республики были на совещании у нашего китайского императора, на совещании, и он их отчитывал, он им говорил, как будут развиваться эти страны дальше азиатские страны, то есть бывшего Советского Союза, являются теперь экономической сферой интересов Китая. Знаете, что это значит? Это значит гораздо больше, чем что там произойдет с этим в Северный поток-2. Да пофиг. Изъятие из экономической зоны интересов азиатских республик России — это 10 раз больше влияния но мы же не смотрим сюда, то есть мы смотрим туда, о чем нам рассказывают, поэтому еще раз говорю, ну отключитесь от этих там, инстаграмов, там, что там, ютубов, там, телеков и так далее. Ну Отключитесь, вам просто скармливают самую такую активную там информационную повестку и так далее. И все. То есть реально самые большие выгоды от вашего внимания вы получите, если будете внимательно наблюдать за насущными проблемами, которые есть у вас, вашей семьи, вашем доме, вашем быте, благоустройство вашей семьи и так далее. Какие доходы вашего домохозяйства, вот сюда смотрите, а не обсуждайте то, что вам предлагают вот этой информационной повязки. Ну, вот это вот такое мое мнение. Мы поговорили о тех санкциях, которые пока не касаются широкого круга людей, но есть ли те, которым, которых стоит реально опасаться и которые коснутся каждого, которые возможны? Ну, конечно, есть. Например, отключение SWIFT ну, затронет межбанковские переводы, то есть, ну, задержки начнутся, деньги будут как в 90-е ходить неделю, там, две недели и так далее. Ну вот, то есть это ничего принципиально не изменит, но затруднит, увеличит издержки экономики, соответственно, в очередной раз обеднеем. Теоретически Америка может просто, ну, заблокировать работу всех смартфонов. России. Ну, там вот Google смартфоны или там что-то, Apple там, что там еще есть. Ну, практически всех, потому что эти все операционные системы Гугла и так далее, ну, слушайте, проблем нет, их заблокировать. То есть мы вообще не рассматриваем подобный сценарий, а вот он как раз апокалиптический. Представьте себе, вам нужно скорую помощь вызвать. Вы, вы видите, сейчас уже телефонов-то нет нигде. Все там сотовых. Вы представляете, что будет, если вот одновременно во всей там, стране отключится там, смартфоны, Навигация, там, скорая помощь, МЧС, там, пожарные, слушайте, ну, экстренные службы, психологические помощи, там, наркологические и так далее. Смотрите, все обрушится. Огромное количество комплектующих для бытовой техники и так далее, они произведены либо в Америке, либо в государствах, которые полностью контролируются Америкой. То есть, в принципе, Америка может оказать на Россию такое давление, что мы перейдем на дровяное отопление и освещение э, свечки. Ну вот реально, потому что для нас как бы, ну блин, что у нас смартфона не будет там работающего, это как бы, блин, вообще, как вообще жить? Ну, вот я, честно говоря, не рассматриваю такие сценарии и сюжеты. Если бы я их брал во внимание, да, что я должен был бы сделать? Построить там Форт Нокс, там, затарить гречку, там, соль, сахар так, и туда поселиться и жить там, и ждать вот этого вот апокалипсиса. Я так не делаю. Вот. Да и вам не советую. Вот. На самом деле весь этот разговор про санкции и так далее, это больше медийная повестка. С одной стороны, падение рубля, падение акций государственных и негосударственных российских компаний, а с другой стороны, нефть-то подросла. Это нас спасет? Это вообще хорошо, что подросла? Но рост нефти, он всегда приводил к тому, что некоторые насущные проблемы отодвигались от решения, да? Как если бы, ну, нет нужды особо решать, нефть опять выросла, и есть возможность, ну, использовать нефтегазовые доходы, вот и все. То есть, в общем-то, России предписано бы своими руками решать очень многие вопросы, но мы все еще их не решаем. Мы все еще так сильно зависим от западных стран, хотя уже давно понятно, ну раз выбрала страна такую абасабистскую а а позицию, ну, ну, жить обособленно, жить самостийно, там, вот так далее, ну, понятно, надо тогда много чего своего производить, вот, поэтому надо тогда производить свои и чипы, там, и что электронику и так далее, ну, не быстро все это, 30-50 лет очень усердной там, упорной работы, вот и все. Как думаете, пострадает ли русский бизнес, который работает за рубежом или частично работает за рубежом? Я сейчас не говорю о приближенных предпринимателях к Кремлю, я говорю о других людях, могут ли они пострадать? Я думаю, нет. Все эффекты, которые могли бы произойти, они уже произошли, они уже учтены в цене. Уже и так, то кто не хотел работать с русскими, они не работают. А кто хочет работать, они работают. Ну, как бы они нашли способы там обходные и так далее. Ну, конечно, очередные санкции могут затруднять или вводить новые там какие-то трудности, но опять же, если люди хотят работать, они находят способы там кривые, обходные и так далее. Ну, творчество людей там не остановить. Вот поэтому я не думаю, что как-то повлияет. Мы договаривались, что про политику не будем, будем только про экономику, но все-таки последний вопрос хочу задать про политику, частично. Возможно ли ситуация, что снова будет Россия-Запад холодная война и опустится железный занавес? Замечательный вопрос, потому что на него могу ответить очень четко и коротко. Кто знает. Что такое занавес? Ну, в смысле, изоляция России. Ну, слушай, нам никто не мешает сейчас куда-то ехать, да, но денег нет куда-то ехать. Так, так вопрос, так это и есть, в общем-то, ну, занавес такой, значит, ну, вроде можешь ехать, а не на что ехать, вот ты и сидишь в своей там командатушке, да. Поэтому железный занавес по-современному уже существует, и мы живем в нем, просто он немножко другой, нежели там 80-е там или какие там годы, вот и все. И видите, что у кого есть доходы, этот железный занавес проникабелен, он может даже путешествовать, да? но у кого есть доходы, а вот у кого доходов нет, он сидит в своей клетушке, комнатушке, значит, вот. Поэтому проширяйте свой доход, заботьтесь о себе, о своей семье, да? находите людей, об кого вы можете так настроить свое представление о себе, чтобы с вами случались желаемые вами вещи, чтобы доходы росли, чтобы семья была в безопасности и чувствовала ну, рост качества жизни. Вот и все, и все будет хорошо. Я в огне, поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй лун. Чтобы не загореться заживо в этом аду